А, Мэттер, что ты делаешь? Я монный, я монстрю! Ой, я дом сломал! ой Я сломал дом! Я лесовоз!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 Подготовка! Это я люблю! ха Это было нетрудно. Если это шутка, то она не смешная. Почему так медленно? Тут же нет с холости. Ты на гонку приехал или куда? Как делишки? <свистит> <свистит> <свистит> вот ты тебя, нашелся. Ha-ha-ha! <laughs> woo Woo-hoo! Woo! Это было не трудно.